Друзья, и мы сейчас с теми, кто готов, кто хочет, кто не перестал хотеть, да, если вы даже сейчас в каком-то состоянии растерянности, может быть, вы не знаете, куда двигаться, то, может быть, старое дело, которым вы занимались, перестало давать доход или вообще перестало быть возможным. Нужно находить, и мы с вами будем сейчас, во время вебинара, и кто захочет пойти со мной дальше, находить и пути развития, и усиливать себя, и двигаться вперед в той среде, в той ситуации, которая вас окружает. Как ни крути, но в каждом моменте, вот, мы бы, наверное, закидали кто-то из вас меня помидорами, но я вам скажу, что бы ни происходило. У медали две стороны. С одной стороны можно использовать возможности, с другой всегда будет плохо. Всегда растет курс валюты, будет плохо, потому что все дорожает и будет хорошо Потому что валюта позволяет сохранить ваши деньги. Но то, что происходит сейчас, вообще не поддается каким-то нормальным описаниям. И нам с вами нужно искать в себе опору, искать свои конкретные действия с опорой на опыт, на ваши личные качества, на вашу энергетику, чтобы преуспеть как пережить как преуспеть в этой ситуации она будет у каждого из вас своя и какого-то конкретного шаблона приди научись играть на гитаре выступи на концерте заработай много денег ребят это в настоящей реальности не работает и если вы ходите на какие-то не знаю, будем говорить, вебинары, где вам дают пошаговую систему действий, ребят, то, что сработало у дяди Джона, он пришел, устроился в компанию и стал там генеральным, не сработает у вас, потому что, первое, у вас другое окружение в семье, у вас другие установки, у вас другой жизненный опыт, у вас, возможно, другой ритм жизни. Дядя Джон, например, жаворонок, а вы, например, сова. И чью-то реальность на себя надевать, это не дает результат. Поэтому мы с вами будем говорить сегодня о том, как не дать себе опустить руки, как настроиться на действия, как решиться сейчас, вот в этой неразберихе, как решиться сейчас идти, искать и получать новые источники дохода, которых невероятное количество. И абсолютно каждый человек, который имеет интернет, а вы его имеете, раз вы меня слушаете, который имеет гаджет, компьютер или телефон, абсолютно каждый из вас может это сделать. В это непростое, будем называть его новое время. Эти мысли, которые мы крутим в своей голове, они как кнопочки, которые запускают ту или иную программку. Если в голове и в вашем окружении говорят о том, что сейчас невозможно заработать, что сейчас народ нищает, что сейчас никто ничего не покупает, вы этими мыслями, которые постоянно крутите, вы запускаете у себя программу. Да? Вы знаете, что если мы в телефоне включаем, например, программу Clean Master, которая чистит все, то она все вычищает – если мы включаем программу в загрузке, она загружает. Точно так же в вашей голове те мысли-формы, которые вы крутите, они запускают действие или бездействие, направление вправо или влево. Но, к сожалению, мы люди, обычные люди, я сейчас не говорю про коллег-коучей, хотя большинство и коучей, и психологов сами, прокручивая в своей голове, не видят повторяющихся, мысли-формы, которые ограничивают в действие. И работая с вами, проверяя ваши упражнения, читая ваши сообщения, я вижу и слышу ваши вот эти программки, которые крутят, вашими ножками, ручками, мозгами, и поэтому вы или двигаетесь медленно, или не сдвигаетесь, или сползаете, или растете, но, возможно, не с той скоростью, с которой хотите. Поэтому, делая упражнение, а сегодня я тоже вам дам одно упражнение, вы уже э, увидите свои стратегии. Раз вы видите, вы можете менять. Это, смотрите, как слышим в квартире, такой неприятный пример приведу, шкрежет, да, с крябает какая-то, понимаем, что, скорее всего, мышь или крыса. И это фу, как противно. Я когда-то пережила, я жила в квартире на первом этаже, у нас под полом бегали эти мерзкие животные. Я слышала, как они пищат и бегают под полом. Но до тех пор, пока мы не обнаружим, где они, и не поставим ловушки, мы не можем это изменить. Можно в этом кошмаре жить и продолжать. Когда мы поняли, как эти... Животные живут под полом и смогли их оттуда выкурить с помощью, вообще трактор подогнали, трубу туда пустили, и э, они оттуда выбежали, потому что по-другому было невозможно. И создали такую там историю, чтобы они уже не поселялись. Вот ровно с этого момента мы избавились от того, что нам очень сильно э, отравляла жизнь. Но если мы понимаем, что где-то, но мы не знаем где, мы не можем это изменить. Также в нашей голове, если мы не понимаем, какая конкретно история детская, взрослая, э, из окружения рулит нами, мы не можем сдвинуться с места. И, к сожалению, проваливаемся, проваливаемся и проваливаемся. Не двигаясь, мы теряем возможности, поверьте, даже в этой ситуации есть возможности включиться и действовать, как это делает Иван. Он когда мне рассказал, каким образом он нашел клиентов, я аплодировала стоя. Я говорю, Ваня, слушай, ну ты реально крутой, вот так написать, вот туда написать, вот эти действия сделать, это просто невероятно. Но у каждого они будут чуть-чуть по-своему, друзья, чуть-чуть по на свой опыт сейчас правда идет перелом всех систем платежные системы изменились Жизнь вообще другая. У многих вообще очень сложная ситуация. Друзья, я сразу извинюсь перед теми, кто, возможно, меня слушает в жизненных ситуациях, где вообще жизни угрожает опасность. Я понимаю, что такое есть. И я бесплатно консультирую Украину, плачу вместе с вами, поднимаю дух вместе с вами, даю энергетические практики, просто чтобы стало легче. Но коучинг, он про то, что вы можете выскочить, вы можете выехать, хотя бы эмоционально на другой уровень. И я буду сегодня говорить для тех, кто находится в относительной безопасности или выехал за рубеж, или находится в стране, где, в принципе, нет опасности жизни, но есть опасность стать нищим, стать бедным и потерять все то, что было, тот уровень дохода. Существующие средства достижения цели те, которые были раньше, для многих становятся невозможными. Условия изменились. Раньше было так, а теперь не так. Раньше мы знали, что делать, а сейчас нет. Кто проходил у меня практикум, я давала там такой пример. Многие из нас сейчас как будто бы смотрят трейлер, да? Такой фильм, где... Есть элементы триллера, комедии, чего-то еще. И вот мы с вами главный герой нашей жизни. Мы идем по этому фильму, пусть это будет э, любой м -м, жанр, но, скорее всего, это триллер, где много страшного. И вот для того, чтобы вы вышли на ту высокую точку своего качества в жизни, классных отношений, чтобы вокруг вас были истинные друзья, чтобы у вас был нормальный, достаточный доход я не призываю к роскоши и богатству, если вам это не надо но человек должен иметь уровень безопасности еды одежды крыши над головой обучение своим детям медицинского обслуживания потому что это норма и того что было если у вас сейчас нет ребят вы можете это вернуть а если раньше не было вы можете это создать потому что это очень и очень важно но есть те люди, которые говорят, нужно просто подождать, и все вернется на круги своя. Вот знаете, может быть, когда пандемия началась, можно было посидеть и подождать, и все вернется. Но то, что я вижу в новостях, и я знаю, что вы это тоже видите. Друзья, ничего не вернется на круги своя. Будет что-то совершенно другое, и мы даже не понимаем сейчас что. И только действуя и прорабатывая себя прежде всего свое мышление, свое состояние, будет новый новый совершенно другой виток, где вы можете преуспеть или жить на должном уровне. Но большинство людей просто не знают, что делать, и сидят в сумасшедшей растерянности. Но! Не знаю, что делать, не равно не могу ничего сделать. Помните упражнение в практикуме, где мы привязывали руку, я привязывала руку к креслу, и кажется, что ты привязан, и ты ничего не можешь сделать, ты не можешь выйти из комнаты, ты не можешь пойти никуда, но в то же самое время, через 2-3 минуты ты понимаешь, что у тебя есть другая рука, и ты ею можешь писать, ты ею можешь звонить, ты можешь чесать за ухом, понимаете? И когда вы это упражнение делаете, если вдруг вы его не сделали, типа потом, вы прям сделайте. Когда мы начинаем делать, включаются некоторые другие ресурсы. Чем хороши упражнения в тренингах и практикумах? Что здесь мы не задействуем тот привычный, старый механизм мышления, а мы с помощью привязанной руки заставляем свой ум искать другие стратегии. Итак, друзья, давайте будем разбираться. Вот что такое состоятельный человек? Это человек, который состоялся, у которого есть состояние. И состоятельный человек – это не богатый, который родился в богатой семье, а тот человек, который нашел в себе сильные моменты, смог использовать, смог за счет своего внутреннего состояния, энергичного состояния реализоваться. Потому что, вот смотрите, если бы мы зависели от того э, интеллекта, знаний, только от интеллекта и знаний, то мы бы могли, как роботы, да, без эмоционального состояния, все свои знания включать и использовать. Но вот помните, наверное, у вас тоже был такой какой-то случай, когда вы забыли название, вот недавно я забыла столицу, Португалии, да. И так вот не могу вспомнить. Это же не говорит о том, что я тупая и вообще неинтеллигентная, неинтеллектуальная. Нет, это говорит о том, что мой мозг включен во что-то другое и шевелятся мои шестеренки про другое. И здесь не про ум, здесь про зависание. Давайте другой момент. Было ли у вас такое, что вы где-то не смогли перепрыгнуть физически, не смогли добежать? Где-то что-то заболело в боку, закололо, и вы не смогли сделать. Было? Я думаю, что было. Это про то, что наше тело не всегда в ресурсном состоянии, чтобы делать. Если вы занимаетесь какой-то деятельностью, где вы выступаете публично, где вы ведете переговоры, где вы проводите консультации, возможно, у вас тоже был опыт, когда вы плохо провели встречу, провалили ее из-за того, что у вас внутри не было уверенности, не было убедительности. Так вот, успех и состояние – это не только знание, это внутреннее состояние. И сейчас мы с вами разберемся, чем состоятельный человек отличается от человека, у которого внутри, в голове, в сердце нет нужного количества ресурсов. И мы его условно назвали здесь «бедный». Итак. Человек нересурсный, бедный человек, он все время говорит, а какие гарантии, если я сейчас выйду в Европу, какое будет пособие, сколько мне дадут? Потому что нет привычки преуспевать, нет привычки умения мыслить и использовать возможности. Да? Смотрите, бедный человек, он экономит, он растягивает денежки, он жадничает, потому что он боится, что деньги кончатся, их больше никогда не будет. Бедный человек злой. Он часто устраивает скандал, потому что он думает, что деньги будут выдавать в окошечке. Подошел и взял, подошел и взял. Как будто бы ему весь мир должен. Теперь посмотрим. Состоятельные люди, успешные люди, это часто предприимчивые люди. Они понимают, что где-то нужно рисковать. Они понимают, что нужно предпринимать новые действия. Нужно уметь связываться с нужными людьми, выстраивать отношения. Когда-то был фильм про пять рукопожатий. 5 рукопожатий, и мы через пять рукопожатий можем с любым человеком состыковаться. Вот у каждого из вас есть знакомые врачи, правда? Или медсестры, которые знают врачей. У каждого из вас есть знакомые Богатющие предприниматели. Кто-то знает их близко, кто-то через кумови друзей и знакомых. Так вот, смотрите, когда у вас мышление состоятельного человека, которое опирается на четыре главные, главные ресурсы, это энергетика внутренняя, это связи, это опыт, и это деньги. Вот эти четыре опоры дают возможность достичь всего. Если у вас нет денег, но вы умеете коммуницировать, вы за счет связей превратите свои связи в деньги. Каким образом? Вы можете договориться, например, условно, с врачом, что он вас сведет с руководителем какого-то фонда и центра. Вы расскажете ситуацию и получите... Или инвестиции, или бесплатное обслуживание, или что-то. Если вы умеете коммуницировать, вы соедините ряд людей и соберете нужные деньги. Если вы умеете коммуницировать, общаться, если у вас достаточно смелости, уверенности, вы найдете инвесторов, вы найдете партнеров, вы найдете бабушку, которая не знает, куда вложить деньги, и предложите ей, не знаю, там, какой-то формат, современного кафе с доставкой или еще чего-то, может быть, фирмы по шитью какой-то спецодежды или еще каких-то важных, нужных сейчас вещей. И на эти деньги закупите ткани, и отошьете, бабушки вернете с процентами и себе заработаете. Но если мы не умеем коммуницировать, формировать команды, думать, включать мозг, делать штурмы, то, к сожалению, мы останемся уже не на том месте, а гораздо в более проигрышной ситуации. Постоятельный человек из состояния, он щедрый, он помогает, он поддерживает, потому что он может, может поделиться благами, он умеет наслаждаться моментом, он храбрый, он идет на риск, он меняет мнение, если был не прав, он может извиниться, он может по-другому смотреть на жизнь. И самое главное, он думает и делает, делает шаги, а не сидит и обсасывает ситуацию, как эти неправы, как те неправы. Да, ребят, многие там, правители, на мой взгляд, неправы, но я не могу это изменить, я могу делать только свое дело, я могу менять себя, я могу помогать тем, кто ко мне обращается. Когда-то мне пришла такая формулировка, вот вы видите сейчас ее на экране, что деньги, они как воздух. Ну что такое деньги? Это средства обмена. Они везде есть, они всегда есть, всегда были и всегда будут. То бишь, они как воздух. И вот смотрите, мы же не экономим воздуха. Вот сейчас я не буду дышать, а потом я дышусь. Или наоборот, я буду жадностью дышать, дышать, дышать, потому что дальше этого не будет. Это же не так. Точно так же деньги, они есть всегда. Но бедные паникуют, пытаются растягивать, бездействовать, ничего не покупать, нигде не обучаться, потому что денег не будет. Конечно, денег не будет, потому что, потому что они не включают новые ресурсы, и они не будут инвестировать. Понимаете? Сидит, условно, давайте возьмем фермер, и он не вкладывает деньги в зерно, не вкладывает деньги в удобрения, в химикаты от вредителей. Он экономит, он на эти деньги ест, покупает еду подешевле. Он проедает эти деньги, и не инвестировав их в бизнес, он не становится богаче. И рано или поздно становится нищим. Но можно инвестировать свои деньги. Вы скажете, ну можно же прогореть. Да, можно прогореть, а можно разбогатеть. 50 на 50. Но если вы не просто кидаетесь, потому что бедные очень часто кидаются в какой-то бизнес, сказали, надо купить вот это, а потом это подорожает. Нет, ребят, прежде чем куда-то инвестировать свои деньги, состоятельные люди анализируют, они все это сканируют, они примеряют, они составляют план А, план Б, план С и 32 буквы в алфавите. Я буду давать для составления плана и для проверки, Систему декартовых координат. Это коучинговая система для тех, кто хочет взвешивать. И вместе с вами буду взвешивать и проверять риски. Поэтому выбирать вам в состоятельных людей двигаться или в бедных. Состоятельные уверенно вкладывают и тратят деньги, потому что знают, что деньги придут. Деньги есть всегда. Нужно просто найти новый способ их зарабатывать. Или для кого-то просто способ, если вы не зарабатывали. Все, кто хотел, уже сейчас нашли работу. Друзья, достаточно вас, рук, ног, гаджета и интернета, чтобы работать. Я вам это гарантирую. Состоятельные развиваются. Что такое развиваются? Смотрите. Кажется, что нужно научиться какому-то навыку. Играть на гитаре, не знаю, писать э, какие-то крутые статьи, снимать видео, вышивать крестиком, не знаю, делать э, оборудование. Но не только это. Нужно еще уметь быть стрессоустойчивым, уметь просчитывать, уметь убеждать, уметь сохранять спокойствие, уметь включать смелость, чтобы выйти на новый уровень. И состоятельные люди вкладывают в себя, чтобы прокачать свое внутреннее состояние, чтобы быть сильными и возможными. У меня даже сейчас покупают коуч-сессии, покупают люди, которые понимают, что если они останутся в низком уровне эмоционального состояния, они не смогут жить своей жизнью, своей, которой мы достойны все. И состоятельность – это не деньги, это результат мышления и предпринятых действий, которые вы можете делать, каждый может. Нужно просто отключить свои ментальные тормоза, найти правильный путь, протестить и туда бежать, и туда лететь, и подключать туда ресурсы. Сейчас то самое время когда больше нет возможности сидеть и ждать. Нужно действовать уверенно и быстро. Ну, ладно, ко мне обратилась девушка. Вот вы знаете, я, конечно, сдержанный человек, но я чуть не плакала от какого-то бессилия людей, которые не хотят менять свои головы. Вот меня тут просят рассказать примеры. я сейчас расскажу. Обращается девушка, умная, красивая, 36 лет, переехала в другую страну сидит, бездействует, бездействует, сидит, ждет. Я говорю, скоро все кончится, и я хочу, значит, работать, но я хочу улучшить свою жизнь. Я раньше жила в таких не очень хороших жилищных условиях. Я хочу себе хорошую квартиру, я хочу себе прям машину путешествовать по миру. Я говорю, супер, супер, отличные цели. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, ты можешь это достичь? Она говорит, ну, я по образованию бухгалтер, я работала в хорошей фирме бухгалтером. Вот, значит, я хочу тоже работать бухгалтером, чтобы у меня все это было. Давайте на таком примере приведу. Я пекарь. Я пеку 10 хлебушков. Я не хочу печь 20 хлебушков. Я не хочу печь модные клеры. Я хочу печь 10 хлебушков и заработать x5 денег, купить квартиру своей мечты. Я так люблю людей, но вот это сопротивление ума, оно так сильно им мешает. И я говорю, как ты думаешь, если также пекарь печь 10 хлебушков и не расширять ассортимент, и не делать товар более высокого качества. Сможешь ли ты сильно увеличить доход? Да, сможешь. Тогда, когда ты внутри поймешь, почему ты выгодно как бухгалтер другим, почему тебе будут платить больше, и ты сделаешь все равно такой шаг в карьере, ты будешь получать на 30, на 50% больше. Но если ты хочешь в два раза больше, тебе нужно оторваться от бухгалтера с 8-часовым рабочим днем на обычной фирме. Оторваться немного и подумать, а что еще я могу, а на что я еще готова. И есть люди, у которых энергетики не хватает. Он говорит, я не могу работать, Лиль, как ты, по 10-12 часов. Знаете почему? Потому что мы все по-разному устроены. У меня есть коллега которая говорит, я больше трех часов в день работать не могу. Но у нее сессия стоит тысячу евро. И она вырабатывает в день 2-3 тысячи. Я работаю с людьми со всеми. Вот я не могу отказывать аудитории, потому что у них нет денег. Я хочу помогать людям, которые в трудной ситуации, но я работаю только с теми, кто готов менять свою жизнь. Кто... Не «хотелось бы». Ну, конечно, мне бы хотелось больше денег. Пусть они мне заплатят. Пусть он, мой муж, меня даст. Пусть они делают правильные законы. Это не моя аудитория, друзья. Никого не хочу обидеть. Но если... Пусть они, кто то они рулят твоей жизнью. А я работаю с теми, кто говорит, я хочу, я буду обучаться, я буду приседать, если надо, я буду учить английский, если надо, но я хочу денег, я хочу жить жизнью своей мечты, я хочу и буду жить в хорошей квартире, мой ребенок будет получать образование, я буду кушать здоровые продукты, я буду ходить в красивой одежде, я буду жить в хорошей стране, где все хорошо. Вот эти люди обязательно становятся состоятельными. Кто-то быстро, кто-то нет, но обязательно. У каждого из нас есть бензопила, как у лесника. Только у кого-то это бухгалтерия, у кого-то это умение работать с документами, у кого-то умение доносить информацию, обучать, у кого-то есть опыт накачивать и обучать работать с энергетикой, а у кого-то есть... Берзопила срубить дерево, так вот у каждого из вас есть инструмент, но если вы не видите, где вы можете продать свои услуги, то денег не будет. Но как только вы увидите свой путь, у вас будет все Комфортно, отлично, но сейчас надо потрудиться, пошевелить мозгами, попрорабатывать себя, потому что по старым дорожкам мы идем к старым результатам. К сожалению, эти дорожки растоптаны, перекопаны, перерыты, мягко говоря, и просто их больше нет. Но мы можем взять из прошлого свой опыт, свои достижения, свои навыки, и, используя их, зарабатывать. И вот я вернусь к примеру фильма, в котором мы все сейчас с вами живем. Сейчас период, когда мы с вами, главные герои своей жизни, в процессе нашего фильма попали в очень трудные ситуации. Каждый в свою. И именно сейчас главный герой прокачивает свои скиллы, выстраивает отношения, формирует свои команды. И в конце фильма хэппи-энд, счастливая жизнь. Но если главный герой стядет, опустит голову и сдастся, хэппи-энд у него не наступит. Он, может быть, и уцелеет, но он не будет тем крутым героем, героиней, он обязательно становится в конце фильма. И сейчас нам не нужно плакать от трудностей, нам нужно их принимать. Помните упражнения в практикуме про стены, про принятие? Да, это так, друзья! Ничего невозможно изменить. Многие из нас не могут повлиять, но могут принять, опознать и стать опытнее, сильнее в компетенциях. И значит, зарабатывать больше. Но есть детская позиция. Я сяду, сяду и подожду. Мама придет и все решит. Моя дорогая, сколько тебе лет? Мама придет и все все решит. Моей маме 70, она сидит и ждет, пока все решит. И я уверена, что вы тоже взрослые люди, меня дети не смотрят. Поэтому, если вы думаете, что подождать и все решится, друзья, не решится, или решится, но ну, не так, как вы хотите, а как уж выйдет. Вы Было случаи, когда вы хотели, чтобы мама покачала на качельках и купила мороженое, а мама сказала, домой, дам тебе чайка с печеньком. М? Так вот, мама решает, так, как они считают нужным. Друзья, сейчас мы с вами сделаем упражнение. Упражнение, которое уже вам сейчас даст ресурс. И я очень хочу, чтобы вы в этом вебинаре и во всех моих программах становились все круче, круче, сильнее, сильнее. Поэтому давайте потренируем взрослую позицию. Возьмите лист бумаги или телефон, откройте в заметках и напишите, чего я больше не хочу. Я больше не хочу ездить в набитой маршрутке. Я больше не хочу считать копейки и выбирать, какое молоко дешевле, которое я куплю своему ребенку. Я больше не хочу носить старую одежду, которая мне не нравится. У каждого свое не хочу. Возьмите и напишите хотя бы 5 того, что я больше не хочу, а я вас подожду, и как напишите, дайте мне знак какой-то, Давайте, давайте, делаем задание. Делаем задание, чего я больше не хочу. Давайте, раскрутите свою вот эту энергию, даже злости, даже такой агрессии. Вот прямо сейчас я имею в я больше не хочу. И не вижу эту бедность, и не вижу эти решения, ненавижу то, что происходит. Напишите. Напишите, чего вы не хотите. Это ваше право. Мы родились людьми, и мы выбираем, чего я хочу, чего я не хочу. Потому что, помните, у нас в голове есть программка. Нажимается кнопочка, и включается программка загрузки. И когда я понимаю, чего я больше не хочу, то мы переходим ко второму пункту. Чего я хочу? Я хочу спокойствия, я хочу уверенности, я хочу заниматься спортом, я хочу бегать по утрам. Я хочу радоваться успехам своих детей, я хочу путешествовать, хочу целовать своего мужа. Я хочу, хочу, хочу, хочу. Пишите, и ваш список «хочу» должен быть в три раза больше, чем список того, что я не хочу. А я вас буду ждать. Пишите. Хочу дает энергию, хочу включает возможности, хочу запускает поиск программки, которая все вам реализует, которая поможет вам это сделать. Напишите, напишите, не сидите, не сидите, я вижу, что вы сидите, пишите, пишите, пожалуйста, пишите, и будет результат. Вы же не просто так пришли на шоу, я точно знаю, что вы пришли за результатами. Кто напишет? Молодец, давайте. Угу. Так, пишем, пишем. Угу. Так, молодцы, молодцы, кто поднимает руку. Супер. Написали? Напишите. Обязательно по несколько пунктов напишите. Итак, когда я понимаю, чего я больше не хочу, я себя накручиваю, включаю такую злость энергии. В злости очень много энергии, друзья. Классно иногда разозлиться. Но нужно переключить ее на то, чего я хочу. Переключить на то, Куда я иду? Потому что наш мозг устроен так, что мы двигаемся в том направлении, куда Уж... смотрит наш глаз, куда смотрит наш ум, куда смотрит наша душа. И сейчас я вам дам очень крутую такую практику, очень коротенькую, и вы поймете, почему у вас нет того, чего вы хотите. И что вам делать, чтобы у вас было то, чего вы хотите? Но вам нужно написать, что вы хотите сейчас, иначе я ну, не смогу вас научить. И когда ты понимаешь, чего ты хочешь, ты понимаешь, что нужно делать новые действия. И самое главное, ты хочешь их делать. Когда мы хотим большего, это признак силы, это признак нашего внутреннего потенциала. И он включается через хочу, особенно у женщин. И когда ты хочешь большего, у тебя появляется намерение, намерение обязательно ведет к результату. Такой вот выбор, вот когда я проходила тренинг по личностному росту, назывался 100% успеха, меня учили тренера сформировать намерение. Когда я жду людей в зал, сколько я хочу, чтобы было людей, вот столько стульчиков должно стоять, потому что просто подумать и выставить стульчики, вот стульчики это намерение. Когда вы пропишете свои желания, когда вы пропишете, вы создали намерение. А когда вы запланировали действия, то это уже ведет к результату. Но, к сожалению, мир, который нас окружает, пошатнул наше психологическое состояние. Я смотрю истории своих друзей, и я прям... не содрогается внутри, когда они пишут, что я ничего не хочу, я хочу, чтобы только это закончилось. Или я ничего не могу делать, потому что я не понимала, куда двигаться, потому что психологически человек растерян. Наше социальное состояние пошатнулось. Наши друзья какие-то стали другие, они разделились, они перестали душой соприкасаться. И это тоже нас очень сильно пошатнуло. Наше духовное состояние, оно тоже пребывает в каком-то таком сильном растерянном. И кому-то помогает молитва, кому-то помогает практика, кому-то медитация. Друзья, но то, что мы сейчас чувствуем, это правда очень трудно. Я уже не говорю про экономическое состояние. Очень у многих моих друзей, знакомых сильно уменьшился доход или остался на том уровне, а цены выросли в три раза. А это значит, что в три раза экономическое состояние уменьшилось. И это правда трудно. Но вот теперь я вам дам практику, которая поможет вам включить желание. И я надеюсь, что вы написали. Написали, чего вы хотите? Теперь смотрите. Я сейчас на таком примере вам приведу. Я хочу комнатную квартиру, например, в Милане. У меня есть желание. Но желание должно из четырех моментов быть поддержано. Душа должна захотеть. Если моя душа не хочет квартиру в Милане, то не будет этой квартиры. Душа – это истинное желание, нужное конкретно вам. Не маме вашей, не папе. Когда-то, помните, я писала пост, как я построила гостиницу, которую не я хотела, а мой папа. Я построила двухэтажный дом, который не я хотела, а мой муж. А я, оказывается, хочу квартиру в Милане. Понимаете? И есть вещи, которые сбываются, когда хочет душа. Я, конечно, хотела дом, поэтому мы его построили. Просто вам как пример привожу. И вот смотрите, когда душа хочет, ум начинает анализировать. Ум начинает искать варианты. Но если душа хочет, у женщин так бывает, а ум не анализирует, хочу замуж за принца, хочу жить на, на йоге Франции во дворце. А он говорит, ты что, дура? Ты из маленького там глубокого села. Как тебе Франция и принц? и ум не ищет вариантов, тогда душа хочет, а ум не простраивает план, и желание не исполняется, а тело должно быть в ресурсном состоянии, и оно должно делать действия. Вот смотрите, чтобы выйти замуж за принца и жить во Франции, что должно тело делать? Тело должно выкладывать посты, тело должно писать сообщения, тело должно фотографироваться, тело должно ходить, в те места, где ходят принцы из Франции. И при этом высший разум должен улавливать знаки, улавливать, анализировать. И многие говорят, вот у кого-то есть интуиция, а у кого-то нет. Интуиция очень тихо один раз говорит, делай, садись на лошадь, а ум... Он все время анализирует, как садись на лошадь, я не умею ездить на лошади, как ехать во Францию, у меня нету денег, я не найду работу. Смотрите, и только когда четыре эти элемента одновременно совпадают, душа хочет, ум анализирует, выстраивает план, а тело делает, прислушиваясь к сигналам этого мира, чувствуя. Кто-то говорит, это Бог, кто-то говорит Вселенная. Но для меня это высшее какой-то разум. Тогда желание быстро исполняется. Понимаете, о чем я? И если кто-то, тело, ум или душа не согласны, то очень долго, очень трудно осуществляется желание или, осуществившись, не делает нас счастливыми. Поэтому очень важно, можете себе сфотографировать эту картиночку или я вам потом пришлю скриншот, чтобы вы для себя проанализировали. Друзья, поэтому нам придется потрудиться во всех сферах жизни. Не только про деньги, а и про внутреннее состояние, и про тело, и про здоровье, и про самооценку. И тогда деньги, деньги это всего лишь результат. Результат того, что вы делаете. И кто был со мной на практикуме, слушал эфиры и делал задания, все получили мою обратную связь. Я никому не отказала. При том, что всего лишь за 1 евро я дала вам потрясающую информацию с обратной связью, с личным сопровождением. Многим провела личные сессии. И вы знаете, что я реально выкладываюсь на ваши цели. Очень большое количество количество получила отзывов спасибо огромное кто-то пишет что слушал практикум два раза и попросил во второй поток зайти чтобы переслушать еще раз тронули до слез первую неделю плакала потом перевернула состояние и стала действовать кто-то писал мне вот татьяна по моему что села поделать практику тишины колени болят сидеть не могу меня выдергивать потом боль ушла при том, что я ничем не мазала, ничего не делала, значит, боль – это психосоматика. И мы будем еще глубже разбираться с этим болезнями тела, с этой психосоматикой. Кто-то не успел пройти весь практику. У кого-то интернет плохой, у кого-то гостей в доме много, у кого-то и работы много. Девочка одна пишет, я засыпала постоянно, видимо, голос мой убаюкивал. В общем, друзья, спасибо огромное, что вы послушали, посмотрели и применили. Но для тех, кто действительно хочет свои главные ценности, стабильность, безопасность, определенность прокачать, я предлагаю идти со мной дальше. Некоторое время назад я прочитала такую историю про настройщика рояля, и мне она очень сильно отозвалась. Я хочу, чтобы вы тоже понимали. Я дала практику, я сейчас вам дам вебинар. Поверьте, я вас сейчас на вебинаре так прокачаю, у вас будет крутая энергетика. Но мне важно не вам, дать мою энергетику, которой у меня много. Мне важно вас научить быть в энергетике, быть в принятом решении, быть в результате. И я, как настройщик рояля, подкрутив струны, хочу вам помочь еще те струнки, которые слабоваты, подкручивать в течение какого-то времени. Те струнки новые, которые мы сейчас нашли, они тугие. Их еще ослаблять, чтобы они позволяли вашему внутреннему роялю звучать чтобы вы овладели умением управлять своим внутренним состоянием. И мы делали, сделали второй этап практикума из минусов в плюс. И здесь смотрите, что я буду давать как следующий этап. Кстати, весь первый этап навсегда будет в подарок сохраниться тем, кто идет дальше. Кто проходил только первый, до конца недели дослушивайте, дальше эфиры будут уже недоступны, потому что времени более чем достаточно. Мы дали три раза по 7 дней. Друзья, поэтому думайте, хотите дальше, посмотрите, что там будет. Первое. Многие лишают себя успеха из-за того, что не принимают свои недостатки. Вот казалось бы, что все успехи, все результаты достигаются за счет достоинств. Да. Но когда ты не принимаешь свои недостатки, то ты не понимаешь, как себя усилить, чтобы достичь всех целей. Нам свойственно, людям, хотеть казаться наиболее классными, наиболее такими социально ожидаемыми. Например, вот у меня есть недостатки, я вам сейчас честно, искренне о них расскажу. У меня есть такой недостаток, как... Требовательность. Я очень требовательная к людям. Я реально, вот мне нужно, чтобы было чисто, чтобы было светло, чтобы работа делалась быстро, чтобы она делалась качественно, без ошибок. Со мной работать в команде очень трудно. Я сама очень такая энергичная, работящая, и я при этом вынуждаю свою команду также работать быстро, качественно. И те, кто не такой, они со мной не выдерживают. И если бы я не знала этот свой недостаток, вот эту требовательность, я бы не могла подбирать себе сотрудников, потому что раньше, не принимая этот свой недостаток, я все время ожидала от людей, что они будут супер такие, знаете, сверх... сверхчеловеки. Да? Знаю, что я такая требовательная, у меня есть еще один недостаток. Я перескакиваю с темы на тему, с идеи на идею. И я могу, там не знаю, доводить до стресса своих помощников, сотрудников и партнеров. Потому что я кто говорю про деньги, то теперь у меня тема про отношения. И я знаю, как со мной трудно. И если бы я этого не знала... Я бы не могла принимать других людей такими, какие они есть, с их недостатками. Может быть, я сейчас не очень понятно говорю, но когда ты принимаешь свои рельефы, ямки, горки личности, ты принимать умеешь других, и ты можешь взаимодействовать. Вот смотрите, вы вот такой, и человек вот такой, и вы будете... Биться вам будет плохо. Понимая, что вы такой человек такой, вы будете поворачиваться и сходиться. Потому что вы принимаете свои недостатки. И вы умеете принимать недостатки другого. И понимая свои слабые стороны, вы будете понимать и свои сильные более ярко. Потому что чем сильнее личность, такое сравнение с деревом сделала, тем больше дерева, больше крона и больше от него тень. И не принимая свою тень, не может быть большого успеха взаимодействия с людьми, взаимодействия с процессами. Поэтому мы будем говорить о принятии себя, своего света, своей тени, своих плюсов, своих минусов, проработки И это позволит выровнять отношения как с собой, так и с другими. Для кого этот блок, кому он нужен? Если вы не знаете, как двигаться вперед, потому что не осознаете свои сильные стороны, вам кажется, что вы такой, как все. Но все же бухгалтера, все же учителя математики, все же умеют грамотно писать и говорить. И вы не принимаете свои сильные стороны как особенности и вы не знаете, как они могут вам помочь в достижении целей. И именно в этом блоке, в этой программе мы проработаем эти сильные стороны, вы станете в разы увереннее. Люди, которые не умеют это делать, они не ставят перед собой цели, не стоят на месте, потому что они не могут поверить в свои силы и, соответственно, не выбирают правильные действия, спотыкаются они удачи и теряют возможности. В ходе прохождения этого модуля вы начнете повышать качество своей жизни. осознаете свои сильные стороны для достижения личностных и финансовых целей. поймете свои слабые стороны, сможете отгородить себя от неудач своей личной, и финансовой реализации сможете выбирать такие проекты или такую работу где с легкостью будете получать желаемый доход я не про то что вы не будете работать и деньги будут падать с неба ну я вообще не, не как это сказать странная фея да я понимаю что вот я могу вести огромное количество программы коуч сессий и это с легкостью для меня да это труд но кайфовый легкий интересный труд понимаете Следующий модуль – это самооценка. Это то, что вы думаете о себе, вы это через кожу, через речь, через интонацию, даже через запах излучаете. И люди, они вас воспринимают не то, как они бы вас видели, а они воспринимают то, как вы себя воспринимаете. Вот почему жертв таких вот, знаете, нытиков, вещь, их никто не любит? Потому что они внутри несчастные. И людей улыбающихся, целостных, их любят, к ним хотят. И люди считывают то, что вы думаете о себе. Но просто взять и подумать о себе по-другому, оно не усваивается глубоко. Чтобы проработать свое мнение о себе, самооценку, в этом блоке программы я буду давать очень крутые упражнения, которые мы уже давно работаем в личном коучинге с клиентами и дали потрясающие результаты. Для кого этот модуль? Для тех, кто думает, что не достоин лучшей жизни. Ну такой, как все. Ну как все. Для тех, кто не получает достойных денег за свою работу. Для тех, кто боится назвать стоимость услуг, думая, что не оплатят. Для тех, кто боится не выдержать конкуренции. Для тех, кто не уверен в себе и считает себя хуже других. Друзья, вот сейчас вы уже читаете о том, что многие специалисты вышли на рынок Европы, Америки, Канады, но как будто бы кажется, что это не для вас, что это для каких-то других. Так вот, проработав эту часть материала, вы будете знать, где именно вы можете получать больше, за счет чего вы можете получать больше, и выбрать более узкое направление, где у вас все получится. Эта программа даст результат по повышению самооценки и уверенности в себе, Убедитесь, что вы профессионал, или вы имеете склонность и способность, и вам вот это вот только подучить, подработать, и вы сможете это делать. Вы будете уверены предлагать уже свои услуги, и потихоньку сможете предлагать большее количество услуг, или за большие чеки и большие деньги. Кому отзывается, помечайте себе те модули, которые вам нравятся. Третий модуль. Это ваши отношения с другими людьми, это бизнес-отношения, это партнерство, это друзья. Это то, что выбирает у вас настроение. Вот у меня были несколько таких клиентов, которые говорят, я имею интересный бизнес, но я все время ругаюсь с женой или она ругается с мужем, и я не могу сделать рывок. У меня как бы не хватает сил. Проработали тему отношений, и вот. И деньги пошли, и бизнес пошел, потому что в отношениях мы очень много тратим энергии. А если сотрудник, с которым не выстроены отношения, у меня тоже владелеца бизнеса говорит, я не хочу идти на работу, я приду, а там она. Я не хочу с ней взаимодействовать. Я говорю, Кто хозяйка бизнеса? Ну мы с мужем, а я не могу. И мы прорабатываем вот этот блок про внутренние отношения, про то, как с тобой можно, как с тобой нельзя, про то, что ты транслируешь. И все становится нормально. Или этот человек уходит, или он начинает вести себя адекватно. Итак, финансовый результат деятельности в, напрямую зависит от того, как вы выстраиваете отношения. Для кого этот модуль? Для тех, кто испытывает напряжение и трудности во взаимодействии с близкими, с кумовьями, с друзьями, с партнерами, с сотрудниками за соседним столом или... Если он не сотрудника, мне придется с ним то, то то и начинаются сложности. У вас сложности в выстраивании благоприятных отношений в семье. Если вы не умеете в отношениях в семье выстроить комфорт, то, поверьте, вам будет сложно и на работе. Вы раздражаетесь на близких людей, не потому что они плохие, а потому что вы не умеете выстроить эти отношения, друзья. И, соответственно, вам неприятно, противно, и энергия уходит дальше. Вот поделюсь с вами с собой. Раньше... Мне казалось, что я должна быть очень удобной. Вот сейчас удивлю вас. Я нахожусь в гостях у своих друзей. Они меня просто приняли, дали мне комнату, они меня кормят. Но при этом я не чувствую себя, что я вот такая бедолашка, несчастная, я должна тут там, не знаю, прогнуться. Я говорю своей подруге, Скажи, давай вот как тебе комфортно, во сколько ты встаешь, во сколько, чтобы мы в ванне не пересекались. Я, мне нормально встать на час раньше, чтобы не нарушать ее комфорт. И я попрошу ее, давай вот я, если работу, веду вебинар, пожалуйста, не заходи ко мне в комнату, потому что мне важна конфиденциальность, тишина с моими клиентами. Это все умение выстроить отношения. Потому что не выстроив эти отношения, каждый подумал по-своему, в рамках своего представления жизни, и отношения портятся. А для меня отношения, это, наверное, самое важное, ценное после моих близких и любимых людей моей семьи. Итак, друзья, после этого модуля вы найдете причины проблем, вы устраните эти причины, и у вас будет классное отношение с близкими, друзьями и коллегами. Вы будете успешно находить тех работодателей, которые будут принимать вас таки, такими, какие вы есть, ценить вас, и у вас будут хорошие доходы. Вы выстроите отношения как в семье, так и на работе. Четвертый модуль программы. Как монетизировать свои способности, знания, сильные качества и умения в этих изменившихся условиях. Здесь этот модуль больше всего для тех, кто потерял свой основной источник дохода. Для тех, кто хочет сменить или расширить свою деятельность. Для тех, у кого есть идея, новый проект, но решиться никак не могут. Для тех, кто уперся в потолок своего дохода. Деньги обесценились и просто на те деньги уже не прожить. Для тех, кто хочет увеличить доход в той деятельности, которая есть, но понимает, что уже это не работает. В ходе этого модуля вы получите понимание, как именно вам во время кризиса увеличить свой доход. Как опираясь на ваши умения и знания, навыки и сильные стороны, учитывая ваши слабые стороны, вы их примете, полюбите, и ваши сильные стороны заиграют ярче. За счет ваших слабых сторон вы наоборот сможете понять, почему вам туда не надо лезть, а сюда надо лезть. Или не лезть, а быть. Да, состоянием будем работать. Вы обретете четкое видение, как за ближайшие 3-6 месяцев увеличить свой доход. Я написала в 2-5 раз, потому что у меня кейсы всех моих клиентов, это минимум в 2 раза и в 5. Но будем смотреть по ситуации. Точно увеличите. Кто-то за 3, кто-то за 6, кто-то за год. В зависимости от того, на какой вы ступеньке сейчас и как вы будете стараться. Просто прийти в программу, сесть и сидеть, ребята, не поможет. Нужно идти тому, кто готов смотреть слушать, писать. Да? Я говорю, руку привязываем, значит, привязываем. Прорабатывать себя. Дальше вы получите уверенность в завтрашнем дне, потому что у вас будет опора на себя. Вы будете знать, что деньги как воздух. Вы не, вот вы сейчас послушали, потому что деньги как воздух. Что она имеет в виду? Но после этого практикума вы будете знать, что деньги как воздух. Вы будете в это верить. У вас это будет работать. И у вас будет работа и результат. И Пятый модуль, мой любимый, это про любовь. Это здесь я с вами час, два, сколько нужно, индивидуально, один на один, буду выстраивать вашу стратегию заработка. Но сразу говорю, только с теми, кто будет делать упражнения. Если упражнение не делал, потому что некогда было, давай, Алиль, крути меня. Ребят, я, конечно, покручу, но результат... Будет крутой, когда вы прошли практики, все послушали аудио или видео, посмотрим, когда, как будет, что-то аудио, что-то видео, чтобы легче интернет вам тянул. И тогда вы приходите на личную сессию онлайн со мной, и мы с вами час-полтора-два выстраиваем полностью стратегию. И я продолжаю быть с вами, никуда не деваюсь, не ухожу, а сопровождаю до того, пока у вас, начинает получаться. Я вообще никогда не бросаю своих клиентов. Даже если они у меня три года назад получили кейс, пишут и говорят, Лиль, мне хреново. Я говорю, окей, звони. И я не всегда э, действую в рамках каких-то там знаю, правил, законов. Я действую по велению души. Я чувствую, что я могу помочь. Я иду и помогаю. Для кого эта программа? Эта программа только для тех, кто хочет реального результата. Реального результата и достойного дохода. Если вы хотите развлечься, ребят, в Ютубе смотрим сериал. Если вы хотите проработать и в своей жизни создать результат фильм с хэппи-эндом, это сюда. Если вы хотите расти в доходе, но вы не видите всех возможностей для себя, потому что вы не можете их видеть, потому что привычная, знаете, колея, по которой мы едем, эта программа для тех, кто хочет стать активным человеком, кто готов начать действовать. И кому нужен план, кому нужна поддержка, кому нужны новые идеи, кому нужна я со своей энергетикой, своим подходом, своей включенностью. В результате программы вы получите личную стратегию, пошаговый план, достижение вашей финансовой цели, с учетом вашей личной ситуации и ваших доступных ресурсов. Смотрите, у кого-то есть деньги, у кого-то есть территорию, у кого-то есть законы, которые работают на вас, у кого-то ни хрена нет. Но есть там подружка, там соседка, там 40 метров ткани, с которой можно что-то пошить. Понимаете? У каждого свои ресурсы, из каждых ресурсов мы выстроим достижение вашей цели. Только чтобы у вас не было иллюзии. Я хочу миллион долларов через месяц. Я приму ту цель у вас, в которую вы верите, на которую у вас есть возможность подпрыгнуть и достичь. Не протянуть руку и достичь, для этого коуча очень нужен, а подпрыгнуть и достичь, и я вас научу подпрыгивать. Много раз, легко и с удовольствием. У вас появится энергия для достижения цели. У вас будет личное общение со мной, с экспертом, который включен в вас, и у меня более 220 кейсов. Ссылочку потом дам. Вдохновение, поддержка, все это я вам гарантирую. Ну и бонусы, друзья, я же люблю дарить подарки, вы это знаете. Я хочу подарить вам еще модуль, как понять, что хочет тело. Вот буквально вчера у меня была сессия с юристом, у нее проблемы с челюстью. И мы когда начали разбирать, оказывается, она не открывает рот, чтобы говорить. Не говорит, а такая крутая, она такой крутой спикер. И она говорит, я поняла, почему у меня болит челюсть. Тело дает сигналы. И я дам очень крутую технику, которая вылечивает заболевания. Эта техника была изобретена на Филиппинах. И там была уникальная клиника. В этой клинике выздоравливали абсолютно все. Представляете, абсолютно все. Это очень простая техника, но ее нужно делать каждый день. Я ее буду давать как бонус в этом модуле. И это модуль по работе с телом. Тело будет вам служить, будет вам давать энергию, и вы сможете достигать поставленных целей. И этот бонусный модуль для тех, у кого появляются какие-то боли в теле, которые стрессовые ситуации, голова, спина, живот, нога все это про это. Я научу вас слышать свое тело, распознавать сигналы и быть в здоровом физическом состоянии. Как результат, вы научитесь предотвращать болевые синдромы в теле, связанные с вашим нестабильным внутренним состоянием. Уйдет боль, станет намного меньше болеть тело. Если надо будет к врачу, пойдете к врачу. Я не маг-волшебник, но зачастую не очень серьезные заболевания или незапущенные заболевания решаются на уровне мышления. И мы это в этом модуле проработаем. Соответственно, будет больше физической энергии, и здоровье будет улучшаться. Бонус номер два. Как начать любить себя и получать радость от жизни уже сейчас? Это модуль по любви к себе. Если вы не получаете удовольствие радости от жизни здесь и сейчас, и живете с синдромом отложенного, жизни, то этот бонусный модуль для вас. Если вы постоянно ставите себя, свое физическое состояние на последнее место, сначала они, потом я, им нужнее. Ой, да ладно, мне не до себя. У меня есть такие, которые мне пишут, Лиля, у меня полон дом людей, я не смогла прослушать практикум. Можно мне продлить на пять лет его? Друзья, если вы не смогли за 21 день прослушать и сделать три упражнения семидневного практикума, то вам нужен бонус, Потом по вот этому вопросу, а я-то где? А я-то в своей жизни, блин, где? Ну, меня там нет, я что, под плинтусом сижу? Здесь надо вытаскивать себя из-под плинтуса, потому что ваша жизнь в ваших руках, если вы не заботитесь о себе. Или, ой, да ладно, потом, потом. Слушайте, вы самый дорогой у себя человек, и вы тогда будете дороги другим, вы тогда будете дорого стоить для работодателя, когда себя начнете ценить. Вот про это будет наш модуль бонусный. Дальше, друзья, после этого прохождения вы поймете свою индивидуальность, начнете любить себя, я вам гарантирую. Будете бережно относиться к себе, как к дорогому человеку, и это, безусловно, проявится внешне и к вам будут так относиться другие ну и третий бонус третий бонус друзья просто хочу вам подарить его просто это потрясающий онлайн курс который я сделала в заботе прежде всего о женщинах это онлайн-курс отдельный, самодостаточный, залитый на программе, который называется «Высокая самооценка. Крутые результаты». Это прям про то, что мы излучаем, что мы транслируем с хорошей глубокой проработкой. Отдельно этот курс стоил 100 евро, но то, что я вам сейчас предложу, вы сильно удивитесь. Этот курс, конечно, прежде всего для женщин, которые чувствуют, что недополучают. Недополучают зарплату. Недополучают премии, недополучают любви, цветов, подарков, внимания. Вот это для вас. Для тех женщин, которые недовольны результатами в отношениях, недовольны в доходе, для тех, кто хочет поднять свою внутреннюю и внешнюю ценность. Как результат этого онлайн-курса вы будете излучать достоинство, вы будете получать уважение. В вашей жизни появятся или проявятся люди, которые будут к вам относиться как драгоценности. Потому что вы есть уникальный человек, потрясающий человек. Вы та звездочка, которую мне... Нужна тряпочка, чтобы протереть. Помните мультик, когда... Ежик с Мишкой ставили лисенку и протирали звездочки. Вот я, этот ежик, который протрет вашу звездочку, вы благодаря этому онлайн-курсу будете сиять, и это будут видеть другие, и они будут вас ценить и уважать. И в том числе деньги будут приходить легче. Все вот то, что мы сделали с моей командой, стоит, должно... Ну, это нормальная цена, 300 евро, но сейчас не то время. И всем, кто у меня был на моих программах, мы сделали... Три варианта совсем с такими ценами, что вы сейчас, наверное, будете подпрыгивать и кричать ⁇ Лаура! ⁇ Итак, есть первый пакет. Я делаю все сам или все сделаю сама. Объедините, я все знаю. Такой пакет заочника. Вы осознаете свои сильные стороны, повысите свою самооценку. В третьем модуле поймете, как устраивать коммуникацию. И в четвертом модуле, уже опираясь на свои ресурсы, увеличите доход. Вот эти четыре блока входят в тариф ⁇ Я сама ⁇ Нормальная его цена 100 евро, но сейчас время, знаете ли, где мне хочется быть вам максимально полезной. Он будет стоить всего лишь 30 евро или по курсу вашей страны. Второй тариф – это мой тариф с поддержкой, где я возьму вас за руку, где-то поднесу, подхвачу, где-то подтолкну, чтобы вы шли быстрее. Это тариф с поддержкой коуча, моей личной поддержкой, бесконечной обратной связи. Я буду с вами все время. Все четыре модуля, которые есть, плюс пятый модуль, пошаговый план, моя личная полуторачасовая сессия и бонусы, как понять, что хочет ваше тело, проработка тела и как начать ставить себя на первое место, про любовь к себе. Вот этот пакет вместо 200 евро будет... Сейчас представлен за 65 евро. И в этот пакет я могу взять только 20 человек, потому что круглосуточная обратная связь за минусом того, когда я сплю, будет только для 20 человек. Больше не смогу. Поэтому, друзья, кому отзывается, можете уже себе помечать, что хотите на этот тариф. И третий тариф. Для тех, кто хочет получить от жизни по максимуму, сюда входят 4 модуля про свои сильные стороны, про повышение самооценки, про коммуникацию, настройку отношений с окружающими, про то, как увеличить свой доход, про пошаговый план, где мы полтора часа, я с вами, я все время с вами с обратной связью и все модули бонусов. Тело, любовь к себе и весь онлайн-курс Пять уроков плюс упражнения. Как вы думаете, сколько может стоить пакет «Я возьму все по максимуму»? Как думаете? Я долго думала и решила сделать его со скидкой 72%. 85 евро. И в нем только 20 мест. Только 20 мест, друзья. Никогда больше такой стоимости не будет. Просто это невозможная стоимость. Но сейчас я, наверное, как миссию выбираю помогать людям с какой-то оплатой, которая, правда, не соответствует, ну, наверное, моим каким-то материальным целям, но она соответствует моим глобальным человеческим ценностям. Я хочу, могу и буду помогать вам. Я хочу, чтобы вы жили достойно, независимо от ситуации. Поэтому, друзья, чтобы попасть ко мне на второй этап, вы можете выбрать любой из трех пакетов и написать мне либо в инстаграм, либо в телеграм, либо на мой WhatsApp, вайбер, телеграм, чего-то у меня все есть. Просто напишите «хочу» на второй этап. Хочу. Я во все чаты сейчас выложу ссылочку на лендинг с описаниями пакетов. Один 1.30 евро стоит, другой стоит 65, и все по максимуму стоит 85. Но буду откровенно, Такие супер акции и цены будут действовать только до конца недели в воскресенье в 12 часов по киеву и по москве одинаковое время карета превратится в тыкву поэтому кто хочет по этой цене прямо сейчас переходите по ссылке и просто забронируйте себе забронируйте вас никто не заставляет прям в сию минуту переводить деньги. Вы можете подумать, какой выбрать пакет. Вы можете со мной э, посоветоваться, спросить, Лиль, как думаешь, мне надо или не надо. Заводочно могу сказать, мужикам достаточно второго пакета. Вам курс про самооценку можно не брать. Можете тут сэкономить. Девочки, у кого есть проблемы в личных отношениях, у кого с мужиками не так, берите все по максимуму. Это круто. Потому что у меня одна сессия стоит 100 евро. А вы за 85 евро получаете вообще все. И полностью практикумы первый, который был 7-дневный, он вам навсегда останется с упражнениями. И второй практикум. И бонусы, и про тело, и про отношения, и про любовь к себе, и полностью весь курс про самооценку. Поэтому я бы взяла вот этот, но вы решайте сами, если как-то дорого, берите, берите, что вам подходит. Пишите мне заявку. Ну что, друзья, так как было раньше, точно уже не будет, ну точно уже не будет. Да, уже кто делал упражнения принятия, кто не делал, вы все это понимаете. Но может быть в 10 раз лучше у тех, кто поднимет свою попочку от стула и будет работать над собой. Я точно это знаю. Я верю в каждого из вас. И я выложусь на тысячу процентов каждому, кто подключится, потому что моя миссия – это улучшать жизнь Людей, которые действуют, готовы действовать и идут дальше. Спасибо вам за внимание. Благодарю за то, что были со мной. И увидимся на практикуме. Если есть вопросы, пишите мне в личку. Я сейчас вам открываю еще разочек свои контакты. Если есть желание пообщаться, пишите, договоримся о созвоне и все-все обсудим. Обнимаю вас. Верю в вас, точно знаю, что вы будете жить лучше, чем вчера. Просто примите такое решение. Пересмотрите свой списочек, чего я не хочу, чего я хочу. Сконцентрируйтесь на том, чего я хочу. Проверьте, хочет ли этого душа. Проанализируйте. И будем выстраивать стратегию, план, и будем действовать. Я с вами. Спасибо. Пока-пока.